три ведра гвоздей. Вот тебе спокойно, нашел вещество, делаем как надо. и я проду. Да, да, да. Победа! Привет, ребятушки, мы продолжаем играть. Кровная вражда Ведьмак истории И в предыдущей серии мы нас предал собственный э, подчиненный. Там он был нашей правой рукой, что-то вроде этого я, если честно, не помню, как его зовут. Вот, но у нас было два таких приближенных, он такой с пузиком. И он э, повесил нашему сыну лапшу на уши. А тот в э, всю своей молодости, незрелости, ну, поверил во все это. И собственную мать заточил он, блин, в тюрьме. Это ж надо, блин, до такого додуматься. И, в общем, мы оттуда выбрались. Казалось, что те, против кого мы воевали, бандиты, оказались теперь нашими друзьями. А еще мы спасли, получается, одну девицу. И давайте сейчас мы с ней как раз таки и поговорим в столовой. Вот она, Райла. Как дела, Райла? Квартирмейстер назначил тебе палатку? Он пытался. Ой, что? Я от нее отказалась. Лучше спать под открытым небом. Меньше вероятность, что враг застанет тебя врасплох. И если не считать дождя. Я ни из сахара не растаю. Это да как-то попала в особые Я отряды. редко встречаю женщин в армии, а уж тем более в особых отрядах. Как тебе это удалось? Так же, как и тебе, наверное, королевы. Хотела достичь чего-то и добилась этого. Заслужила. Это так, но каким образом? Заслужила. Когда мне исполнилось 15 лет, я пошла записываться в армию. Но сержант, который занимался вербовкой, захотел меня прогнать. Я предложила пари. Состязание на руках. Если выиграю, он позволит мне стать солдатом. Если проиграю, дам ему 100 крон. У тебя было столько денег? Нет, она была просто уверена в своей победе. Не было. Я должна была выиграть. Когда мы сели за стол, он смеялся, закатывая рукав. После поединка смеялись уже над ним. Ну, а потом я выполняла приказы. Так хорошо, что меня заметил сам король. Мне пора. Поговорим позже. Да, и в предыдущей серии опять я, жопаруг, сделал слишком тихо громкость музыки. Получается, ну, громкость игры. Что не очень хорошо в этом видео. Я проверил, все должно быть как надо. И микрофон работает, и громкость как надо. Да, и еще сделал наушничек немножко за голову, через шею, вернее. Что он бьется от микрофона, это тоже нехорошо. Так, Итак, Газкон, вот, как тебе Газкон, жизнь, солдата? нас из тюрьмы. В целом она не слишком отличается от жизни бандита. То есть? Живешь в палатках, еда паршивая. Но есть что выпить, хоть это радует. Мы деремся то с нильфгарцами, то с эльфами, потом грабим то, что у них есть при себе. Реквизируем, ты хотел сказать, по законам войны. Я тебя умоляю, избавь меня от этих споров по пустякам. Почему тебя зовут Кабелиным князем? Так почему тебя зовут Кабелиным князем? Не знаю, могу ли я тебе сказать? Это... Очень личная история. Я настаиваю. Видишь ли, я вроде как волколак. Прости, что? Только когда наступает полнолуние, я становлюсь не получеловеком, полуволком, а полутаксой. Что? И тогда все собаки являются на мой зов. Он... Он мочит, <с finishes> Забудь о моем вопросе с удовольствием. Так как твои люди прорвались в лирийскую темницу? Одно меня мучит: как твоим кабелям удалось вломиться в темницу в Лирии? Они воспользовались ее слабым местом. Я, Я сама следила за строительством: стены в 5 стоп толщиной, решетки из железа. Это все прекрасно. А сколько ты Знаешь платишь что? стражникам? Что? Я не знаю. Этим занимался начальник гарнизона. Мало, Мэва, очень мало. С высоты трона трудно разглядеть мелкого человека, какого-то тюремного охранника. Его проблемы, амбиции. Но простой бандит видит все это как на ладони. Хватило мешка золота, и все двери замка открылись перед нами нараспашку. Вот так вот. Мне пора. Будь здоров. Да, еще Рейнард предупреждал нас, говорит... Ты ему доверяешь, и вдруг он тебя убьет. Мне кажется, Гаскону можно доверять, если хотел бы он сделал бы это в темнице. Да, Ваше Величество? Вот, Колдуэлл звали, который нас предал. Одного я не могу себе простить, что не разглядела истинного лица Колдуэла. Он должен был планировать измену месяцами, а то и годами. А я ничего не подозревала ну, не вините себя госпожа тебе легко говорить если бы я сообразила вовремя нильфгардцы нашли бы не другого предателя да. или подослали бы ко двору убийцу того что произошло избежать бы не удалось вот, черные напали брани. бы в любом случае а мы никогда не защитили бы страну сражаясь с ними в открытом бою так что же если бы ты был тогда на совете лордов ты бы тоже отдал голос за то, чтобы сдаться? Нет. Моя честь мне бы этого не позволила. Я бы ринулся в бой. И, быть может, глупо погиб. А так я еще могу сорвать планы Нильгарда. По иронии судьбы, я графу Колдуэлу даже благодарен. Эх, до чего дошло. Я, Мэва, королева Лирии и Ривии, прячусь по кустам, как бандитка. А ты, генерал Рейнард Ода. Под твоим командованием было четыре полка элитной пехоты. А сейчас ты возглавляешь отряд дезертиров, бандитов и селян с косами наперевес. И делаю это с гордостью, госпожа. Шутишь, Рейнард? Ваше Величество, я десять лет служил под началом вашего мужа. Еще восемь под вашим. И никогда еще я не сражался за столь правое дело. Здесь речь не о территориальных спорах или крестьянских мятежах. Мы боремся за весь север. За нашу свободу. Вы единственное не сдались, госпожа. Даже не подумали склонить голову перед Нильфгардом. И посмотри, куда меня это привело. Это так. лишь начало вашей Поставили борьбы, тебя. госпожа. И я сделаю все возможное, чтобы она завершилась победой. Мне пора. монет там нам кажется где-то две пятьсот надо для минимальной постройки даже не знаю нужно, нужно ли нам что-нибудь сейчас строить потому что как я не построю в ноль да нас... боги вся страна в огне айбдаги заверил что айдирн ждет кара что жители этих земель не увидят пощады чем вы ему так насолили райла Нильфгард предложил нам объединиться против остального Севера, но Димавент отказал. Краткими солдатскими словами. Говорят, что Айбдаги пришел в бешенство и поклялся, что от на камня на камне не останется. Так, я кажется что-то хотел сказать. Я уже забыл. А, когда мы делаем в ноль, покупаем, строим, делаем какую-нибудь постройку в центр, происходит что-то. Получается в предыдущей серии. два раза вроде как было, что наставили перед выбором, что нужно. Нужны были деньги, в общем. А у нас их не было. Это не круто. Ну давай разведчиков отправим на сеть Почему бы и нет. А вообще нам нужно в какую сторону? Куда? Давайте и там и там проверимся. Сначала вниз, наверное, сходим. Потому что можем. Опа. Целых 24. О, круто как. Видел никто не мой? Он из лесной воли ехал. Дня три уже как должен быть. С я могу Ряд, а видел ли кто не а видел ли? Ага. еще народ Смотри, как... еще 24 шикарно лирийцы добрались до древнего наполовину засохшего бука с переплетенными камнями его ствол был сплошь обит мелко исписанными бумажками вокруг толклись люди и беженцы, исхудавшие пилигримы, купцы с наемной охраной и трусливые прыщелыги, которые смахивали на дезертиров. «Это дерево странников», — пояснила Райла. «Здесь путники обмениваются новостями. Может, они расскажут нам что-нибудь о маневрах врага?» «Или враг узнает о наших маневрах», — встрял газком. «Очевидно же, что нельфгарские шпионы слетаются сюда, как мухи. Известно на что». Давайте вышлем э, у лазутчика. Мэва решила соблюсти осторожность. Она разбила лагерь на ближайшей поляне и послала к дереву странников лазутчика, переодетого бродячим торговцем. Однако прошло несколько часов, а солдат все не возвращался. Чтоб его. Королева закусила губу. Рейнард, пошли за ним пару человек. Лирийцы нашли тело лазутчика Близнец. в лесу нескольких стая от деревостранников. На трупе были видны следы долгих и жестоких пыток. Мэва могла лишь надеяться, что несчастный выдал своим мучителям не слишком многое. А в кривом роге говорят, с белками торгуют. Лорд Фальбесон уже на имперском поводке ходит. Проиграли войну-то. А в кривом роге уже с белками торгует ой ваше величество один из правящих купцов э, приглашает вас в день на его товары говорит, говорит ему важно как можно скорее их сбыть так что он готов сделать вам значительную скидку блин у меня и того и того в принципе есть мне не нужно ни то ни то я не знаю Поехали дальше, пока мне ничего не надо, не всего хватает в этом плане. Так, давайте вернемся наверх, посмотрим что там. Да, потому что... Потому что почему бы и нет. Потому что дальше мы не сможем пройти оттуда. Ну то есть не запутаемся. Это такой у нас закуточек. О, тут у нас будет бой. Проверял, что там есть. К северу от дерева странников лежала небольшая деревня. Уже издалека мы его поняла, что война оставила здесь свой след. Разрушенные дома стояли без крыш. Нос был резкий сапа... запах Гарри. А местные жители их тела лежали посреди поселка изуродованными зубами падальщиков. И эти чудища вряд ли успели уйти далеко. Обычным было. Ни одной живой души. Пойдет, давай, погнали. О, там? Деньги не пахнут, неважно сколько их. Да-да. жатву вместо жита черных косить будем Скажи, что шутишь. Блять! Извините. Я не подумал, у меня нет никого в сбросе. Никого еще не убивали. Ладно, боксер. Все равно я должен подвинуть. Так, ну что-то у меня по атаке-то нет никого. Давайте, опа. Вот Никто не уйдет! А, силу отряду, силу этой карты. Можно вот так сделать, но Я сейчас еще усилю. Давайте пока что так. они есть, а как же? Так сапуги жмуть! Ну, допускаю, он выставляет этих, а не всего лишь по три. У него места не будет, потом тут туда и все. А я еще могу ББ всех разом уничтожить Пока-пока Ушли память Этот бустанулся И этот Приветствую, В чем дело? Если кто будет спрашивать, ну ты меня не видел Что ты сделал, блядь? Наоборот хуже сделал. А, плевать. Ее величество исключительно. Можно вот так Бумс Бумс Пока-пока, нахеры Ублюдочные Все, пас Ааа, это обычная у нас Все вы и должниво, не каждому быть живом. Блин, а тут я не знаю, как я буду выиграть. использовать его. и он тоже не стал ведь ну, там, потому что очевидно его победа В начале хода усилить эту карту на назначение силы отряда справа, затем переместиться на сторону противника. Надо нам шевелить задницей. держи бля ой бля прохит вот так взял 17 17 ты к нам переходишь, нет? дружочек дружочек отлично Все карты выложит и выиграет, да? Что-то, блин, ермо какое-то. Да. Ой, а что у нас с фпс -ом? Сейчас полно будем делать. А ведь уже становилось скучно. всех разным. Щелкнем. Ой, тут классно. Давайте тебя, наверное. Потому что почему бы и нет. В эту жатву вместо жита черных косить будем? Хоть они есть, а как же. Так мы сапоги жмуть. Все, теперь можем их уничтожать. Добавляем цунаму. Вот все вы должны его не каждому быть живу. Давайте пока-пока, уеб. Пас, все. Ну, и я пас. Я ж правильно понимаю? И карточки у нас остаются. А то, блин, нам три карты всего ждали, это вообще не круто. Вставляем. Нахер. Нахер. Сброси у меня тоже ничего не пили. Вот у меня сброс появился. Ладно, не знаю, откуда он Да. Борода. Да, да пожалуйста. Надо было слухать мою бабу. Для нас кое какая работенка. А, а, а. Ой. Шо, и все. Скажи, что шутишь. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. пока, -пока. Так, все топпинг-карты, потому что это последний раунд у нас, второй. Я не собираюсь его проигрывать. Чего надо? Ха, будет быстро и больно. Из некого, но так у него две карты осталось. Ну вот этих можно когда минус 12 очков у будет и у нас еще бусануться отлично так, а в смысле мы пас не можем делать? Ну и что? Лучше же вроде они, не заметил. Так, ну все, мы выиграли. Отправляем Себя. С второго раза, правда, но... Я что-то первый не вдуплил, конечно. Батюшка. С юга надвигаются черные. Они уже заняли пограничное укрепление в Велкарте и Лютини. Жгут все на своем пути. Соберитесь с матерью ценности и скорее отправляйтесь в Ротберг к дядюшке. Там вы будете в безопасности. Я знаю, что ты думаешь. Мне стукнуло 16, я 7 войн пережил, пережил. переживу и это... А, 60. 16. Но это другая война, поверь мне. Очень тебя прошу. Твой кельдер. Так, чё у нас с э -э -э -э -э, боевым духом наших ребятушек? Так, секундочку, ребяточки. Все нормально. Проверил, мало вдруг у меня запись не работает, все отлично. На войском всегда вороны тянутся. И чудища! И шо? Чего тебе от меня надо? У меня в хате мерка зерна спрятана! только возвращаться страшно думаете они уже убрались по своясь думаете они давай вместо верну Нам Опа. вступив в пределы айдирна мэва велела разбить лагерь она хотела наметить дальнейший маршрут вместе с черной райлой знавший в королевстве все тропинки, в том числе и те, которых не было на картах. Внезапно в разгар работы до них донеслись крики от палаток. Повторяю в последний раз. Как старший по званию офицер, я приказываю покинуть учебный плац, а не то... Не то что? Вели упасть отжаться? Что здесь происходит? Госпожа, я хотел воспользоваться этой остановкой, чтобы научить новых рекрутов... Ходить, Маневрировать, Гаскон. А это большая разница. Солдаты должны слаженно перемещаться по полю боя. Иначе они нарушат строй, враг проникнет в наши ряды и устроит резню. Ты все время рассуждаешь, как генерал во главе армии. А мы не армия. Мы маленький отряд партизан. Если мы не приспособимся и будем сражаться по правилам, которые ты заучил в академии, мы проиграем. Сейчас мы должны учить солдат расставлять ловушки, заметать следы, а не маршировать под барабанчик. Здор! В армии должна быть дисциплина, иначе можно забыть о тактике и планировании. Солдат должен подчиняться приказам командира. С этим мы все согласны. А раз здесь команду я то приказываю вам обоим успокоиться. Сейчас же. И никогда больше не ссориться на глазах у всего подразделения. Наши ресурсы ограничены. Мы не сделаем всего сразу. Подготовьте ваше предложение по обучению рекрутов, а я решу, какой путь избрать. Ясно? Тогда за работу. Мудрая ты женщина, моя. Ну как? Под э, предводительством меня, конечно. Опа. Уведомление. Жителям деревни Шумирады предпис... предписывается покинуть населенный пункт до сумеек. Невыполнение распоряжения будет караться по всей строгости. Хэл Как-то так, наверное. Герцог Ордаль Айбдаги, великий канцлер командующий группы армии Восток. Ага, тут у нас новичок, нам нужно будет туда попасть. Какой-то у нас Что тут еще мы можем. Так, можем вниз пойти. Давайте сходим. Давайте здесь сначала проверим, потом вниз сходим. Ну, ты чего? должны а были лежать в А теперь на полях пепел один. Чем же перед императором наш овес провинился? Это черные чудовищно пустили. Как пить дать? Возьмите меня в свои ряды, Ваше Величество. Умоляю. Здесь меня ждут дух голод и смерть. Он не давался выбор. Я уже с опаской вден. с опаской к этому всему отношусь мы тогда блин сраного эльфа взяли к себе и он от отравил наш отряд блин. столько людей потеряли и его в том числе так, так попасть мы нашли карту черная района мы здесь находимся, у нас там еще что-то, но я не знаю как нам попасть в ходу дела, но там что-то пропустили где-то, давайте попробуем, потому что снизу я не вижу, что можно туда подойти. Да, еще я хотел сделать и так и не сделал. Не смонтировал, не ускорил Моменте. А, во! Нашел. А, это у нас боевой дух улучшить. И... Тоже хорошо. Так, ну у нас целых 165 рякрутов. 3600 золота и 2300 дерева. Это круто, я считаю. Давайте скопим где-то до четырех, до пяти, и там уже, если что, что нибудь улучшим. Потому что все равно надо, чтобы чуть-чуть денег осталось, в случае чего. Жители Айдир не знали нужды. Это можно было видеть по их жилищам, которые обогревались из изразцевыми. изразцевыми или изразцовыми чаймперы слышу. Были украшены дубовым паркетом и юбиленами из звереканий. Теперь в разрушенных и обгоревших зданиях уделял ветер. Среди руин затаились новые жуткие обитатели. Как убить всех врагов особые правила и колоды. Так, а мы не можем, да? Он пас. Мне нужно просто за этих всех убить. Эту убиваем. Ой, я проебал. Вот это будет вал что надо. Давайте, копайте, не болтайте. Мне потребуется три ведра гвоздей. Вот тебе спокойствие. что? Делаем как надо. Пасы я проду. Да, да, да. Победа? <смех> не спрашивайте, что произошло. Я сам нифига не понял. Жители Синеполья, как вы знаете, на герн предательски напали. Наши войска, застегнутые врасплох, столкнулись с острой нехваткой снабжения, призывая всех, кто может поддержать армию. Собирать сред... э, средства я поручил лук Миру сыну Зринка. Зринка же, не Пожертвование следует э, свести на его мельницу до конца этой недели. Затем я передам их гарнизону крепости Росберг в старство Ну нет. и что тут у нас еще есть? А тут у нас ничего ради как нет. Ну... Но вот только тут я видел. М -м -м. Все, кажется, на этом. Сюда только можно пойти. Госпожа! Мэва услышала за спиной голос Рейнарда. Вернулся разведчик. Говорит, у него срочные вести. Королева придержала коня и дождалась, пока солдат с ней поравняется. Тот без лишних церемоний перешел к делу. Ваше Величество, по тракту идет превосходно охраняемый Нильфгардский караван. Если верить слухам, черные везут на юг военную добычу. Рейнард отдал солдату новые приказы, после чего обратился к Мэве. Хм. Похоже, это хорошая возможность набить наши сундуки золотом. Согласна. Такой возможности мы не можем упустить. Ответила королева. Твой отряд преградит им путь. Гаскон со своими людьми спрячется в лесу и ударит с флангов. А я довершу окружение, атакуя с тыла. Утвердив план, Мэва дала сигнал к выступлению. Вскоре завязался бой. Посмотрим, к чему это нас приведет. Видя, что стычки неизбежатные, льгарцы остановили полоски и заняли оборонительные пози позиции. Но не все. При каждой повозке осталось по одному солдату, они стояли спиной к атакующим елицам, не спуская глаз с груза. Что было сложно на этих повозках? Что это за сокровище, которое нельзя оставлять без охраны даже в игре боя? Совет, найдите ловушку. Ну, это два в одном, Мы получается, и не эльфгардцев наносим вред, и потому что у них... Солдат станет меньше, если мы их убьем. А, они золото не получат, а его получим мы. Даже, три ну, плюса в этом есть. А если мы упустим, а есть плюсов только то, что мы не потеряем солдат. Мы так не должны, я надеюсь. Надо загнать их в ловушку! За мной! ой ой что-то у них нормально так это... вот это полоска, да? Перемещайте этот отряд на одну позицию. Вправо каждый раз, когда он получает урон. И завещание. Мы проиграем проиграет битву. Но если мы ее будем атаковать, она будет назад, чуть-чуть атахнуться. Неподвижность. Активируйте засаду, когда переместите караван к этой карте. А! Да? Все-таки мне нужно туда. Видимо. Я что-то не понял. Так, ну давайте попробуем. Ну, раз, два! Раз, два! они есть а как же так мог сапоги жмуть будет нормально Все вы и дожнива. не каждому быть живу. Думен Иглоэн! Сейчас будет больно, mm -hmm. так можем Левого медика доставать. Не жарко в такой куртке. -то. Так они вообще раньше будут или нет? Скажи, что шутишь? Надо было слухать мою бабу. Ну, было по нему, наверное, а хотя, ой, бля. что произошло? Что ничего не улыбаюсь. Так, ну ладно. Мы должны доверять друг другу. Ваше Величество, мы уже близко. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Какой пас? Это что ли? слишком то спешили я уж подумал вы забыли обо мне вперед нам чтобы добавить я надеюсь Деньги не пахнут, и важно, сколько их. Бля. Снова на фронт. Тише ты. Вдруг политрук услышит. Карты закончились, но все выиграл сейчас. Все. Караванашка, спасибо. Он еще можно было отыграть на ну, лан. Ну и так нормально. Лан удался. Мильвгарцы были разгромлены. Как только пыль после битвы улеглась, Мэва узнала, что же везли в столь тщательно охраняемых повозках. Она ожидала увидеть золото, драгоценности, дорогие ткани. Вместо этого она увидела грязных, перепуганных людей, скованных цепями. «Рабы!» – выдохнул Рейнард. «Их ценный груз – это рабы. Вот какое будущее готовят нам черные!» Мэва приказала расковать узников. Оказалось, что это айдирнские крестьяне, которых везли на принудительные работы. «Вы свободны. Можете вернуться в свои дома», — сказала королева. Если она ожидала благодарности и признательности, ее ждало разочарование. «В какие дома, госпожа?» — спросил один из крестьян, сдерживая слезы. «Черные отобрали у нас землю. Ничего у нас нет. Даже одежи и еды. Если ты нас тут бросишь, мы все помрем. От рук солдатни, от зубов зверья» либо от холода и холода королева уже хотела ответить когда услышала шепот стоявшего Можно за спиной газкона прежде чем что-то обещать подумай здесь людей несколько дюжин их нужно кормить защищать они нас замедлят Это война всех все равно не спасешь я атаковал этот караван надеюсь что стану богаче начала королева вместо этого у меня лишь прибавилось ртов которые нужно кормить но что поделать? В такое время мы, люди Севера, должны держаться вместе. Женщины, детей на телеге. Мужчины пойдут пешком в конце колонны. Предупреждаю, кто не выдержит поход от того мы оставим на обочине. Выступаем. Взгляд королевы на мгновение пересекся со взглядом старой женщины, которой солдаты помогали устроиться на телеге. Слезы благодарности, которые текли по ее грязному лицу, изможденному годами тяжкого труда, убедили Меву в том, что она поступила правильно. Вот так вот. Только я не вижу, что нам добавилось рекрутов. Вот. Так, нам трудой а мы сходим. Интересное место, это чайно. не то ли дерево, которому мы послали. А, нам туда? Нам сюда можно не заходить, но мы пойдем. Мы, конечно, мы пойдем. Когда отряд Мевы приближался к Трагиру, королева нет. сразу обратила внимание на черные знамена, развивающиеся над Чистоколом. Похоже, Нильфгард уже занял город. Разведчики донесли, что на постройках незаметно следов осады. А некоторые из них служат захватчикам, как хранилище добычи, свозимой из окрестных селений. Что любопытно, склады стережет всего один небольшой отряд. Ворота открыты. Видимо, черные не ожидают атаки. Мы можем использовать фактор неожиданности. Отбить город и... И забрать золото. Закончил Гаскон. Мева ненавидела нильгарцев и нуждалась в золоте на содержание армии. Так что у нее были две хорошие причины атаковать Трагир. Не теряя больше времени, королева велела солдатам приготовиться к бою. На этот раз защищаться пришлось захватчикам города. Ларум, эсе, а ту, Тревога нас атакует. Что-то опасалась, что ее солдаты не захотят подвергать свою жизнь опасности ради Дирнского города. В конце концов, зачем рисковать шеи, спасая дом соседа, когда они еще не вернулись собственными. Но пехотинцы мы сражались яростно, не уступая врагу ни, ни пени или пяди. Во времени Эльгардского вторжения деление на лирийцев, тимерцев или кайдвенцев не имело значения. Все они были жителями севера и должны были помогать друг другу. Путь более слабой ограды. Короткий бой. Окей. I Черные don't. чувствуют себя здесь как дома. Покажем им, что они ошибаются. 152, 154. Yeah. Есть для нас кое-какая работенка. Закрой пасть. Ой, бля. Никаких следов борьбы. Эти ублюдки, должно быть, открыли ворота черным. Деньги не пахнут, неважно, сколько их. Yeah. Yeah. Сука, можно я переиграю, короче? Чтобы сразу времени терять. не то начал мутить, короче, то оставляем это у нас, в или нет. Так что мы не будем. Черные чувствуют себя здесь, как дома. Это наверняка важный урок. А -а -а. Может, такой. О, <связь> Ты что, всерьез? 101, 102, 103. Ну, так слышно. Картошечки считают. Вот вы не каждому быть живу. Ну, в принципе.. Борьбы. да Ау. надо нам шевелить задницей исключительно не будет порядок превыше всего так убили кого-то на да? чего надо блять никого не убили Желаете, мастер? Не жарк в такой куртке-то. Ее величество знает, что делает. Снова на фронт. Пока-пока. слышит ну, восстанавливать нельзя тогда еду рак Блядь, он сейчас добавит и короче Еще один раунд только был. Ну, вот, вот это в принципе его, вот вот тоже надо. Черные чувствуют себя здесь как... 152, 154. А, будет быстро и больно. О! Опять картошка. О нет. Никто не уйдет! Блядь. Никаких следов борьбы. Эти ублюдки должно быть открыли ворота черным. Ха -ха. Так. Я, наверное, это все. О, если взломщика. К этому... ядички брала 101 102 103 152 154 да, нет а ты получал когда-нибудь камнем по зубам как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Не принимай близко к сердцу. Blair. Но у них разные значения и... Никаких следов борьбы. Надо было слухать мою бабу. Ха! Скажи, что шутишь. Все дороги ведут в Нильфгард. Шевелить задницей. Mm, какое там заклятие? Чем они больше, тем проще попасть. Чай. Вдруг политрук услышит. Ну ебаный в рот. Нет времени! уничтожить его тогда у него на 25 процентов 50 это 15 пойдем где-то на 7 единиц роднее а, я лучше так все такое я надеюсь мы победим Все, пока Сражение пока... выиграно, Ваше Величество. Еще вот если бы не вот этот подвел, это я сам понадеялся, что он... Битва скопирует... за Трагир закончилась победой Мэвы, что совершенно не обрадовало его жителей. Когда королева исследовала содержимое Нильфгаардских складов, бургомистр, убеленный сединами мужчина с пышными усами, попросил Мэву поговорить с ним один на один. Госпожа, я старик. Смерть мне уже не страшна, так что буду с вами откровенен. Отряд ваш невелик. Стало быть, вы не оставите своих людей для защиты города. А это значит, что Трагир скоро снова займут черные. И как только они обнаружат, что их добро украдено, они захотят мести. Вы будете уже далеко, и они отыграются на нас». Мева размышляла, как быть со стариком. Похвалить его за проницательность и беспокойство о судьбе жителей или осудить за наглость и трусость. У черной Райлы подобных колебаний не было. Да, они предатели все до одного. Ничего странного, что город выглядит нетронутым. Должно быть, открыли перед нильгаарцами ворота. А теперь хотят еще, чтобы мы оставили им награбленное золото. Я, ну, типа я бы оставил им золото. Но суть в том, что они действительно сдались без боя. Просто открыли им ворота, но ну, они предали нас. Я думаю. После минутного колебания... Мэва приказала солдатам погрузить награбленное золото на телеги. Как ты сам отметил, старец, моя армия немногочисленна. Именно поэтому я нуждаюсь в золоте, чтобы ее увеличить. Бургомистр ничего не ответил. Он поклонился королеве, после чего побрел прочь, тяжело опираясь на клюку, будто за время этой краткой беседы он Спасибо, постарел он на годы. Так. Думаю, можем что-нибудь... Ой. Ну или давайте быстренько вот... Э, размотаем вот это вот привидение. Кто это у нас? Прям по фасту. Горел весь озерн, города, деревни, леса. Когда погасло пламя, королевство окутало черный удушающий дым и слонивший солнце. Наступила тьма, настолько непроходимая, что чудища, которые раньше рыскали только ночью, теперь охотились и днем. счетчик преследования, не вижу Давайте без Не принимая близко к сердцу Следуйте целевой отряд в течение 9 ходов Наносите преследуемому отряду еще По 2 единицы урона каждый раз, когда он получает урон Когда бескосный получает урон А, когда Гаскон будет получать урон, сделает. пас то есть я могу тоже списать и выиграть легко что ли так тебя найти мне не понравилось Скажи, что шутишь. Блять, нет. А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Как-то я попал одному сапогу в глаз 20 шагов. Чем они больше, тем проще попасть. Охуительно. Просто. Ладно, -а -а. и такое бывает. Слушать мою бабу. В эту жатву вместо жита черных косить будем. А Нет времени. Ответствую. В чем дело? Ой. Ну, наоборот, бог, я не забываю. Рота! Там, ставить, я, он Марш. Пустанет, я так Сразу ее не Это какая-то ошибка. Я не чародей. Так. Не так уж и сложно было. Мы победили. Жаб. В хате никого нет, не считая весельник, который болтается под стропилами. Надо бы его снять и похоронить, только солдаты не больно И Вероятно, если коснуться трупа самоубийцы. Это принесет несчастье. Что ж, в таком случае поверхно. Причем мне это 65 опять. Нахер не упали. Давайте пойдем сюда, потому что там у нас есть сундучок. Сундучок. Сундучек, сундучек, сундучек, сундучек, сундучек. мы летим за сундучком. Так, все. На этой ноте мы заканчиваем серию. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, лайки, комментарии, колокольчик. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока-пока.